Американка Тана Хоу Медиум сделала предсказание в 1995 году в прямом радиоэфире, сообщив о террористической атаке на здание в Оклахоми-Сити. Спустя 90 минут произошла сама трагедия. Австралиец Джеффери Палмер достаточно точно предсказал разрушительное цунами 26 декабря 2004 года, обрушившееся на побережье Индонезии и унесшее жизни 230 тысяч людей. Следующим его удачным предсказанием был ураган Катрина, один из самых смертоносных за всю историю США. Американец Эдгар Кейси, также известный как «Спящий пророк», является одним из самых известных провидцев XX века. Ему приписываются предсказания о начале и окончании Второй мировой войны, конец Великой депрессии, а также о смерти президентов Рузвельта и Кеннеди. Астролог Джин Диксон стала знаменитой еще в тот момент, когда первая леди Нэнси Рейган искала у нее совета по тем или иным вопросам. Она достаточно точно предсказала убийство Кеннеди и смерть Мартина Лютера Кинга. Марк Твен прославился предсказаниями в свой адрес и в адрес своей семьи. Предсказал Твен и свою смерть, заявив, что умрет в тот день, когда комета Галлея появится над землей. Помимо этого, он предсказал смерть своего брата. Близняшки Терри и Линда Джеймисон предсказали теракт 11 сентября 2001 года во время одного из своих интервью на радио в 1999 году. И, конечно же, всем известный предсказатель Нострадамус, оставивший более тысячи предсказаний, и, как полагают историки, более половины из них уже сбылось. Возможно, одно из самых известных его предсказаний было о явлении трех антихристов. Первым из них был Наполеон, вторым – Адольф Гитлер – третьим же, как полагают многие, был Саддам Хусейн, поскольку сам Нострадамус утверждал, что он явится с востока. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел.